Привет. Как вы думаете, где мы находимся? Айхан, давай покажем, а вы пока думаете Да, мы находимся в горах И едем в настоящую деревню В Аланье Айхан, Аланье данкач километровый? 25, 25, не будешь? Evet. Вон наш друг От Алании эта деревня находится В 25 километрах Мы вам покажем, как живут люди в деревне Ну, это в принципе и является Аланьей Пока мы остановились на дороге Будем сейчас собирать черешню и покажу вам, как растет грецкий орех. Вот так вот растет грецкий орех Айхан. Айхан нам показывает. Вот такой вот он зелененький. А внутри сама плотная. Таким образом орошают сады. Вот из этого бассейна берут воду и орошают весь вот этот сад черешний черешней и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 3 çeşit kiraz var. Mesela bu görmüş olduğunuz dal bastı derler. Hı -hı. Bunlar biraz geçici cinstir. Aynı şekilde dal bastı ama yonun yukarı tarafında görmüş olduğunuz kirazlar hasar biraz önceden yapılır. Onlar zira 900'dir. Royal King Hı -hı. çeşitleridir. Hı -hı. Evet. Başka ne ağaç var burada? Başka, ceviz ya, var. Paracı, yani Hı -hı. Yaban ilması derler. Hı -hı. Japon ilması da derler aynı zamanda. Sen çok seviyorsun. Ee, ceviz Hı -hı. biliyorsunuz. Şimdi az sonra e, gideceğimiz iki bahçe daha var. Onda e, yaban elmasını çok göreceksiniz. Orada bir de ceviz ağaçlarını çok göreceksiniz. Mesela e, 300 kusur tane ceviz ağacı olacak orada. Ama daha e, 3 yaşında falan. Hmm. Şimdi burada bu kirazlar var ya, bunları sakın ağaçtan koparıp hemen yemeyin. Çünkü onlarda böcek olmasın diye ilaç var tamam mı? Evet İyi yıkayın. yapılmış ilaç ha. var bunlarda. Мы находимся в черешневом раю Этому дереву примерно 7-8 лет И как сказал владелец этой плантации собираются этого дерева, могут собрать до 200 килограмм, 10 тысяч квадратных метров у них, и вот это вот черешни мы сейчас будем собирать. Вот Айхан собирает Оп, Очень много черешни. Айхан не роняет черешни. Не, не, черешня. черешни да? Черешня, не Кирас. Kulüb nikada var. Hmm. Kulüb nikaburda yok Bakalım tam. büyük mu? Normal. Sence o vata mı? Hmm, yemek lazım şimdi bilmiyorum onu da yiyemem. Oo. Oh. Bunu atacağım. Çatlamış. <gülüyor> Bak çatlıyor gördün mü? Hmm. Çatlamış mı abi? Hmm. Yağmurdandır abi iki üç gündür burak felaket yağmur alıyor. Aynen aynen. Друзья, если бы камера могла передать Вот это вот ощущение Когда мы ехали по дороге Настолько была Дорога была очень извилистая Но настолько красивая С видом на дамбу, на лес Здесь настолько прохладно Ну, конечно же, находимся далеко от моря Ох, Супер Просто аж мурашки по коже Посмотрите, какие горы и черешня, сады черешни, грецкие орехи. В общем, если у вас будет возможность, возьмите машину в аренду и обязательно поезжайте в горы далеко-далеко за Дымчай. Вам здесь очень понравится. Ну а теперь с нетерпением мы едем в деревню. Вот это горная вода. Моем горной водой. И сейчас Айхан будет пробовать. Йорк. Очень вкусно. Это не то, что вы покупаете на рынке. Это прям свежее из дерева. Супер. Так еще одну попробуем. Ходи, я тебя Супер. Уда. да года. Два года. Два года. Сене, evet. ee, e, ben, evet. Всего Ger за два года дерево, видите, вырастает вот такого размера, высоту yeah. ростом сайхана метр семьдесят. Два года и посмотрите, сколько на нем Bak. черешни. На Черешни. таком маленьком. Черешный бух. Черешный. А вот так вот выглядит один из домов, которые находятся прям в горах. И вот эта женщина здесь живет, говорит, что она выращивает какое-то растение. Друзья, мы сейчас приехали в другой сад. в Сад, где растет хурма и какой-то американский грецкий орех. Спускаемся вот по такой крутой дороге. Покажу вам Айхана. Вот такая вот крутая дорога, друзья, в зелени. Очень классно. Пахнет такой свежестью прям. Куча травы. Как давно я не была. Как давно я не была таких зарослях М -м -м -м. вкусно да. пахнет а вот там течет вода родник который можно кстати пить <говорит> летом здесь полно воды в общем здесь не пройти здесь нужно переплывать зимой зимой. И вот эта вот вся земля, друзья, очень-очень много земли, принадлежит вот этому нашему другу в третьем поколении. А, осталось ему от, от деда. И они продолжают традицию, выращивают выращивают черешню, хурму. Также у них есть гранаты. Вот, вот так это горбу нардеиль. Вот Ой, вот цветок. Вот этот цветок. А вот это, представляете, такие вот малипусенькие совсем. Сейчас я вам покажу. Вот такие вот, смотрите, с моим пальцем размером с ноготь, Вот такие вот маленькие гранатики. Я никогда такие не видела. Очень красивенькие. Ой. Йок, О, душит. Йок, да или мы? А вот это, вот друзья, хурма. Всего <gülüyor> <string> <gülüyor> <gülüyor> один год этому дереву И вот такая вот она маленькая, посмотрите, тоже размером с мой палец. А вот это вот... Представляете, вот это вот цветок граната. Очень красиво. Пахнет гранатом, и правда. И знаете, что рассказал владелец? Очень интересно. Я дотронулась до цветка до этого, и он отвалился. И Айхан сказал, что так на один гранат на дереве стало меньше. Но потом на земле я увидела очень много вот таких вот цветков. Они прямо вот здесь вот валяются, и хозяин этой плантации сказал, что дерево не может выдержать все плоды, и поэтому многие цветы падают, чтобы дерево не сломалось и выдержала все плоды. Господи, какая красота, посмотрите! А вот это что? Буки, буси яхны? А, вот это тоже. Черешня, черешня. Ну а вот гранатики. Так, что-то они там еще нашли? Это тоже дерево груши, всего один год, и вот такие вот плоды уже здесь есть. Башка нейвар. А, мы сейчас идем? Грецкий орех. Идем сейчас. В сад, где растет хурма. Но, друзья, хурма это зимний фрукт, поэтому сейчас только отцвела и начинают появляться плоды. А, а э, на рынке хурма появится уже в октябре-ноябре месяце. Здесь много пчел. Вот она, друзья. Очень интересно, что чем холоднее зима, тем больше плодов появляется на дереве. Вот этому дереву 5. 5 лет. И вот так вот. Ну а каким образом орошают жарким летом, друзья? В каждом саду есть вот такой вот бассейн. И по этим трубам поступает вода из родника, которая находится вот там вот, где мы припарковали машину. И таком, таким образом они орошают, орошают сады, когда становится очень жарко. Видите, вот эти вот трубы, они везде проходят, проходят по, по всему саду. Ну а вот, друзья, и деревня, в которую мы сейчас отправимся вот туда-вот вниз. Здесь видна еще и дамба, вот там вот вдалеке. Ну а вот это вот деревня. И как вы знаете, друзья, в Аллании строят горнолыжный курорт, и он был, будет расположен прямо вот там, вот за облаками. В Амбурдончике там. Вот такая вот здесь потрясающая природа. И вот там вот они поставили беседку летом, чтобы отдыхать. Огромный сад, конечно. Огромный сад, как они... Он, кстати, работает наш друг бухгалтером. И еще успевает ухаживать за таким вот огромным садом. Сейчас мы идем смотреть груши. Это все хурма. Хурма, хурма. Мама, передаю тебе привет. Я думаю, что если бы ты увидела стол черешни, ты бы просто сошла с ума. Поэтому, когда приедешь, мы обязательно сюда приедем. Приедем еще раз. И проверим, смотришь это наше видео или нет. Дур, А вот это вот деревья крушевые. И вы видите, красные груши. Первый раз таки вижу. Июнский какой-то июнский сорт. Вот так вот мы бродим по... По, хурмамы? А, по саду с хурмой Еще даже, друзья, не доехали до деревни Все, ходим по по, по садам Но сейчас уже отправляемся, наконец-то, в деревню На Приехали же в деревенский дом И сейчас я вам покажу, как он выглядит Айхан уже снял обувь Ну, а пока не зашло солнце Покажу вам, как он выглядит с дороги вот так вот выглядит сам дом. И вот так вот мы сюда спускаемся. Проходим между деревьями, грецкий орех, инжир. Здесь растут цветы на входе. Нас уже ждут. Вот здесь вот снимаем обувь. Посмотрите, какая красота. Живые цветы. Здесь вход. Снимаем тапки, кроссовки. Вот так вот выглядит прихожая. Вот так вот выглядит стол. Буханги черба. Бединч чорба. Бединч чорба. Бединч чорба. Тарана юкшан Рыба. Айхан, насыл гизерем чорба? Ну я пойду тоже пробовать. Alanya'da köylerde genelde işte sebze yemeği olarak ülubi diye adıyla börülce yemeği yaparlar. Böyle. O ne fasulye mi ne? O? Fasulye gibi ama fasulye değil. Bu başka bir çeşit. Kardeşli amcasına oğlu. Amca oğlu. Kuzen gibi. <gülüyor> <gülüyor> Fasulyeye benziyor. <gülüyor> Bu ince uzun olur. Fasulye yassı ve kalın olur. Anladın mı? Kader soğan insanları çeviriyor zaten. O bayat balıkta o madde fazla olduğu için daha çabuk çeviriyor antibiyotiği. Sadece ola yok. Aslında balıkla yoğurdu yayınca zehrin ötesine bir şey yok. Hani test yaparlar ya, şey iğne vurmadan önce, insülin... Neydi? İnsülin değil ya. Bir iğne var ya. Suyuşturucu. Yok yok yok. Bir iğne var, <gülüyor> test yaparlar. <gülüyor> Alerjisi var mı yok mu diye. Burası şişerse yapmazlar mesela. Ee, antibiyotiğin bir değişik çeşidi, sıvı hali. Balıkla yoğurt birleşince onun meydana getiriyor, anladın mı? <gülüyor> Alerjisi olanlar zehirleniyor bunların. Alerjisi var zaten o, o maddeye. Minnet o zaman, heh, balıkla şey gitmiyor sabırsa. diyor. Ай-на-на, Саладжиолайояни. Йокса. Дорогие друзья, вот этих замечательных людей мы провели время. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Всем всего хорошего. Пока-пока. я пока пока Пока.